Марина Владимировна, включите, пожалуйста, микрофон. Включила. Здравствуйте всем. Теперь меня слышно. В ну прошлом четверг мы с вами разговаривали о неврозах, которые возникают у человека с истероидным характером. Это связано с темпераментом сагниника и холерика. Чаще всего у них бывают истерики и паники, панические атаки. Мы с вами разобрали, как можно помогать таким людям, которые попали в эту ситуацию. То есть это ваши близкие, ваши там знакомые, ближайшее окружение. И вы сами, как вы можете попросить о помощи. Сегодня мы с вами разбираем третий тип характера. Это наши с вами меланхолики. Напишите, пожалуйста... А, вот здесь нет обратной связи. Плохо, конечно. Но я думаю, что таковых у нас тоже достаточное количество. Не все у нас холерики-сангвиники, есть и меланхолики, есть и флегматики. Флегматику мы будем разбирать на следующем занятии, в следующий четверг. Сегодня мы с вами поговорим, а что же делать с меланхоликом и как у них неврозы протекают. Есть различные у нас еще и подтипы. Вот сегодня мы рассмотрим меланхоликов, которые... Активно думают, вот так скажем, да, то есть такие думающие меланхолики, анализирующие все, все зависающие в неких каких-то фантазиях. И что здесь самое характерное, что у неврозы у меланхоликов, они очень затяжные. То есть это не такие панические атаки истерики, которые могут быть у сангвиника. Там, например, поистерил, и потом у него все хорошо, да. А вот у меланхоликов все это дело обостряется тем, что затяжная депрессия может привести к диссоциативным расстройствам личности и полному распаду личности. Это может быть как самоубийство, так и шизофрения, да, то есть клиническое уже, которая может потом перейти в клиническое лечение. Вот чтобы такого не происходило, нужно понимать, что со мной происходит. Я попозже после нашего эфира сброшу два опросника. Для тех, кто чувствует, что он меланхолик или проходил тесты, про которых я говорила, когда еще вела Инстаграм, да, есть профессиональные тесты, чтобы определить тип личности, тип своего характера. Тип никуда не девается. Если вам кажется, что вы не такая ждете трамвая, то это совершенно ваша фантазия. Почему? Потому что с типом нашего характера мы рождаемся и умираем. Мы можем как-то взаимодействовать с другим, Типом своего характера, силой воли, например, да, из меланхолика превратиться на короткое-короткое время, например, холериком стать. Но потом мы все равно спускаемся на свой тип и восстанавливаемся согласно своего типа. Вот, ничего, слава богу, не прервалось из-за звонка. Итак, давайте посмотрим, что же такое невроз у меланхолика. Еще раз говорю, он бурно не протекает. У него длительный период времени. И это связано со своим типом. Очень часто это приводит к неверенности в себе, к зависаниям на том, что что-то должно произойти, к внутренней тревоге. Знаете, вот ничего еще не произошло, а внутри уже что-то нас беспокоит, и нам кажется, что если я чего-то не сделаю, или наоборот сделаю, то что-то может произойти страшное. То есть это страхи, которые не здесь и сейчас там вот на меня может упасть ветка или там сорвать ветер, что-то там, одежду с меня, да. Не сейчас страхи, а эти страхи надуманные у меланхолика. И вот они думают, Думают, а что будет, если я так скажу, а что будет, если я вот так скажу, или там я оденусь вот в это, или вот в это, а как я буду выглядеть, то есть это страхи, которые связаны с будущим, не с настоящим, а с будущим. И все эти фобии, их можно там делить на большое количество, но чаще всего к ним относятся это фобии, которые связаны с пространством, то есть боязнь, клаустрофобия, да, или там мне страшно быть одной в поле, или мне страшно быть в лесу, ну, то есть страх какого-то пространства, это связано... Все, что с, связано с уверенностью. То есть, это страх выступления, например, да, страх заявить о себе, страх заявить, сколько стоит моя услуга. То есть, там, где я заявляю о себе, там, где нужно через голос что-то сказать, это все связано, конечно, вот с такими фобиями, выступления. И здесь некая социопатия возникает. То есть, это люди, которым трудно вообще начинать новые контакты. Трудно говорить о том, чего они хотят от другого человека. То есть им гораздо комфортнее оставаться в одиночестве. Вот с детства это еще да, видно. То есть такие люди, как говорят, нелюдимые. Да? То есть им интереснее там, с книжками, с компьютером, но не в социальном обществе. И... В общем-то, расчеловечивание, которое там идет с 60-х годов прошлого века, оно как раз на эту тему-то очень хорошо и подсвело. Именно поэтому нам дают такую всякую разную возможность уйти от социальной среды, закрывая за, нас там на локдаунах, на, карати, на карантинах подваливая нам виртуальную реальность, да, что вот иди туда, там будет у тебя все хорошо, ты будешь король лев. А здесь ты нет никто, чему рыжник, поэтому ты вот в компьютерных играх царь-бог. И, и люди достаточно хорошо на это ведутся. Да что ж такое ты чего же мне замучили звонками-то? Сейчас отвечу. это прям жесть сегодня никак не хотят чтобы я рассказала вам о том что же делать с этими неврозами какие эфирные масла нам помогают с этим справиться Итак, вот эти бесполезные размышления которые не приводят ни к чему до да? додумывание того что будет потом это как в том фильме что вот я буду за тебя замуж рожу сыночка он будет у нас пожарником потом погибнет во время пожара, и дикая истерика, да. То есть наша задача – понимать, что если я зависаю в бесполезных мыслях, если у меня присутствуют какие-то хронические фобии, и можно их проследить из детства, это может быть какой-то пусковой момент в детстве, который там что-то страшное случилось, закрыли в комнате, например, наказали в чулане, и с этого момента я боюсь там чего-то, да. Но самое первое, что нужно сделать, если такой человек к вам приходит, или вы такой человек, начинайте про свои страхи говорить. Вы можете говорить про свои страхи, например, кукле или там, я не знаю, машинке, да, какому-то предмету, и этот предмет каким-то образом с ним повзаимодействовать, дать ему какое-то имя, например. Ты там мой папа, если я боюсь папы, да, и начинаешь рассказывать этому папе. Такой гештальт, который мы закрываем с помощью предметов, да, то есть мы не конкретно человеку говорим, говорим о какому-то предмету, или, например, там эта кукла, это я в детстве, которая напугалась чего-то, и я вот этой кукле, то есть себе маленькой говорю, что я тебя успокою, все будет хорошо, не надо бояться там лифта, это всего лишь инструмент, который довезет тебя до какого-то этажа и сохранит твои ножки, чтобы они не устали. И вот здесь мы подходим ко второму моменту, который справляется с такими неврозами – это найти выгоду от того, что у вас есть этот страх. Многие сразу скажут, ну какая может быть выгода, если я боюсь? Никакой выгоды нет, просто боюсь и все. А наша задача все-таки найти эту выгоду, почему вам важно бояться. Какая вторичная выгода от этого страха? Может быть, это уход от ответственности, может быть, это возврат в детскую позицию, при которой вам комфортно, да, то есть вы не отвечаете за свои поступки. Вы как бы абстрагируетесь, говорите, ну а вот само все Сосется. Ничего не рассосется. Если вы не будете делать никаких действий, ничего никуда не уйдет. Еще раз говорю, что неврозы, связанные с типом характера меланхолика, которые втягивают такой тип личности в длительные депрессивные состояния, ни к чему хорошему не приводят. Это может приводить к серьезным нарушениям и даже разрушением личности. Поэтому здесь очень важно взаимодействовать со специалистом. Но если вы, проходя там тесты, которые я вам дам, увидите, что у вас там ничего такого страшного нет, то можно обратиться к эфирным маслам и с помощью эфирных масел подобрать себе одно или целую смесь себе составить, которые помогут вам справиться с длительной затяжной хронической депрессией. И поднять свою собственную самооценку, потому что уверенность в себе это как раз признак тех людей, которые не будут подвергаться хронической депрессии. То есть если человек уверен в себе, если он четко понимает какой цели он служит и какая ценность им движет, то здесь никакой хронической депрессии не будет. Будут какие-то взлеты и падения, будут какие-то небольшие откаты, но из этих откатов человек самостоятельно выйдет. То есть понимая о том, для чего он живет и что в итоге он должен получить. И здесь очень важно, я хотела бы подчеркнуть ценность того обучения, которое дает Сергей Всехсвязкий, И то, что сделала Анечка Кузнецова и Юлечка Демидова-Борисова которые сделали в платформу Drive 5. И по средам, вот вчера тоже было у нас занятие, мы активно разбираем Я-концепцию. То есть это тот столб, на котором держится вся надстройка и цели, и задачи, и мечты, и планы. Все вот на Я-концепции. И если вы еще не знаете, что есть такое обучение, которое помогает вам проходить платформу Drive 5, в том числе и обучение Сергея всех светских, то, пожалуйста, приходите в среду. В 7 часов московского времени мы об этом подробно говорим. Итак, давайте сейчас посмотрим, какие эфирные масла помогают нам справиться о длительной депрессии. И почему я выбрала именно эти эфирные масла? Потому что каждое эфирное масло, оно для чего-то нужно. И человек это такое существо, которое может что-то любить, а что-то на не переваривать. Ну не просто же так говорят, я на не перевариваю, да, то есть мне не нравится сам запах. И вот наша задача найти то, что нам нравится. Что, что готова я нюхать там какое-то время? Понятное дело, что каждое масло, оно к определенному уровню эмоциональной нашей подготовки подходит. И если у нас эта эмоция проходит, то и это масло нам тоже уже не нужно. Мы говорим, оно отработало свое. И когда в следующий раз мы в такую же эмоцию впадаем, то это масло нам в очередной раз будет нужно. Да? Понятен смысл? То есть, если мы сейчас выбрали какое-то эфирное масло, и оно нам помогло в данном случае выйти из депрессии, не факт, что это эфирное масло в следующий раз вам тоже поможет выйти из депрессии. Поэтому я даю большое количество эфирных масел, чтобы у вас был выбор, как вы будете выходить из депрессии. Итак, первое эфирное масло это бергамот. Это сильнейший антидепрессант почему сильнейший антидепрессант потому что с помощью эфирного масла бергамота если вы будете его наносить на центр лба напротив нашей шестой чакры да она поможет вам увидеть ваше будущее то есть поставить некую цель задачу а это уже выход из депрессии как только мы начинаем двигаться к цели до свидания вся депрессия и здесь получается такой Круговорот воды в природе. С одной стороны, я не хочу ничего делать, у меня дикая там апатия, прокрастинация, как сейчас любят это говорить. А с другой стороны, у нас есть возможность увидеть то, ради чего я готов поднять свою пятую точку от дивана и все-таки начать что-то делать. Понятно, да? То есть бергамот я ставлю в первый, первое масло в списке антидепрессантов. Ну и еще бергамот характерен тем, что мы можем его делать пищевым маслом, то есть не просто наносить и вдыхать, но в то же время пить чай, делать какие-то варенья с добавлением бергамота, какие-то конфетюры, ну в общем какие-то сладости, да? Мы можем с бергамотом делать косметические средства, приятно пахнущие. То есть у него широкий, ну, такой широкий набор, спектр применения. Он очень хорошо работает в смузе в различных. То есть мы его можем и кушать, и нюхать, и мазать, и все что угодно с ним можем делать. И соль для ванны делать, все что хотите. И это очень серьезный антидепрессант. И так бергамот занимает первое место. Дальше я выбрала лаванду. Лаванда, она сама по себе снимает мышечные спазмы, лечит нервозы и тревожности. То есть, когда мы длительное время находимся в депрессивном состоянии, наш мышечный каркас, он очень крепко на нас одевается. Мы как бы скованы панцирем. И особенно это касается зоны шеи, плечевого пояса и вот между лопатками. А это все, если у нас зажаты там мышцы, не дает возможности нормально циркулировать кровообращение головного мозга. Вот лаванда с помощью массажа с помощью нанесения на вот эти зоны скованности она позволяет убрать мышечные вот эти спазмы и соответственно дать возможность циркулировать нормально кровотоку в нашем головном мозге. И у нас не будут страдать наши мозговые центры гипоксии, соответственно появится какая-то реакция, да, то есть улучшится когниция нашего мозга. Следующее масло это роза. Почему роза, которая не является абдептогеном, но я ее включила? Потому что у многих женщин получается серьезная депрессия на фоне беременности родов и разрывов отношений. То есть все разводы, неважно там официальные, неофициальные, они очень сильно выбивают женскую психоэмоциональную сферу, и женщина попадает в депрессию. Это может быть связано там, с разными протеканиями депрессии. Мы сейчас говорим, что роза помогает в первую очередь повысить самооценку женскую. Это очень важная тема, если мы попадаем вот в такие ситуации разводов или беременности или родов и чувствуем, что мы становимся невостребованными как женщина именно по женской, по, по гендерному признаку. Поэтому, девочки, если у кого такая ситуация сложилась, Роза ⁇ это ваш первый помощник. Ну и тем более, что до 15 числа, сегодня 14, вы еще можете получить ее в подарок, если сделаете заказ на 200 баллов. Следующее масло. Я выбрала ветивер. Почему? Потому что он работает с нашей неуверенностью и работает над отношениями. То есть мы легче начинаем говорить. И это то, что замыкает человека в депрессивном состоянии, да, и меланхолику не хочется ни с кем говорить, и у него часто болит горло, и то ли там сипота какая-то, то ли схватывает горло, то есть функция горла затормаживается. Вот ветивер вместе с грейп-фруктом, кстати, очень хорошо работает, потому что грейфорк тоже социальная адаптация хорошо проходит, и вот сочетание ветивера и грейпфрукта, вместе оно очень хорошо раскрывает нашу горловую чакру и мы даем возможности высвобождаться своему речевому потоку а, хотя бы для того чтобы рассказать о своих страхах уж не говоря о том что там бежать надо вовлекать кого-то но хотя бы расскажите о своих страхах дайте возможность выплеснуться потому что наши образы гораздо страшнее чем наши слова и когда мы образы начинаем в, ну, облекать в словесную форму, то наш мозг успокаивается намного быстрее, чем мы просто будем сидеть и думать над тем, что там может предстоить нам что-то страшное. Да? Вот, например, сейчас идут какие-то действия по этой спецоперации, да, и все приграничные города там уже сжались от страха и думают, что произойдет. Ну и как бы вы понимаете, что это не приведет ни к чему хорошему, кроме к нарушению вашего здоровья. Неважно на какой стороне вы живете, на той или на этой, все равно лучше все-таки пользоваться эфирными маслами и принимать ситуацию такой, какая она есть в данный момент времени, а не думать о том, что будет потом что-то хуже. Может быть и хуже, может быть вообще земля расколется пополам. Но это же будет когда-то, а сейчас-то надо жить, правильно? И вот ветивер, он дает некую стойкость и в то же время имеет возможность дать нам прорваться и рассказать о своих страхах, чего мы боимся на самом деле. Здесь, конечно, с ветивером хорошо работать не только в паре с грейп-фруктом, но и с метафорическими картами. Потому что через метафорические карты мы можем вытянуть на свет свой страх. что иногда мы просто боимся, и вот эта тревога, она внутренняя, беспокоит нас, но мы не можем облечь это в слова, потому что мы не видим какого-то образа. Оно просто настолько глубоко запаковано, что мы не понимаем, чего на самом деле мы боимся. Вот э, если вы будете работать, с, например, в диффузор, накапаете витивер и грейпфрукт и поработаете с метафорическими картами, у вас гораздо быстрее выйдет наружу страх. Таким образом, рассказав о своем страхе, вы перестанете бояться. Следующее масло я выбрала нероли. Нероли является официальным транквилизатором. В клинической депрессии здесь уже человеку приписывают наотропы, транквилизаторы, приписывают различные антидепрессанты. И нероли как один из депрессантов, антидепрессантов, да, транквилизатор, который хорошо справляется со своей работой. Поэтому, если вы уже уходите в глубокую депрессию и вам нравится запах нерли, господи, да ради бога, лучше нюхать нерли, чем травить свой организм феназепамами и прочими штуками. Вот, и также нейроли дают уверенность в себе. Следующее масло я выбрала, это ромашка римская. Почему? Потому что романс, ромашка римская не только от депрессии, но она еще и устраняет негативизм. То есть, что такое депрессия? Все плохо, да, солнце, фонарь и так далее, если там говорить не, не, не таким языком, который на самом деле там в этой поговорке, да. Так вот, чтобы убрать этот негативизм, ромашка с этим прекрасно справляется. Вы можете, как ее принимать во время там, приема чая, слегка, потому что она действительно очень концентрированная. Как я говорила уже, на 100 грамм сыпучего чая можно капнуть одну каплю какого-то эфирного масла, и таким образом ароматизировать его, а не в чашку капать это масло. Можно принять ванну. Можно принять ванну с солью, да, то есть ромашку поместить в соль, это тоже очень хорошо помогает. И если вы еще примете ванну с английской солью, да, то есть с магнием, то вообще будет шикарно, и добавить туда ромашку. То есть все это успокаивает нервы, и такие вещи должны быть в доме у каждого, потому что никто не знает какого родственника, какого близкого человека, где, когда накроет и какое средство ему поможет. Нужно пользоваться всем. И вот ромашка, она убирает негативизм. Ну и также можно добавить ромашку в диффозор в сочетании с другими маслами, которые вы выбрали по запаху, вам они нравятся. Следующее масло я выбрала сандал. Оно очень хорошо помогает от плаксивости, потому что когда у человека есть страх, и он еще в позиции ребенка, то мы видим такого невротичного ребенка, который вечно ноет, вечно плачет. Вот сандал убирает эту плаксивость. И, кстати, на следующей неделе я буду проводить занятия в женском клубе у Юли, где мы будем как раз разбирать тему, почему дети такие плаксивые. И что делать, чтобы дети перестали ныть постоянно. Да? Знаете, таких детей, которые все время ноют, и ноют, и ноют, и это не хочу, и это не хочу, и вообще ничего не хочу. И, в общем, претензии зачем ты меня родила. Господи, опять кто-то мне названивает. Ну ладно, мы уже заканчиваем. Ладан. Ладан и Шалфей. Эти два эфирных масла официальные антидепрессанты и адаптогены. Ладен работает со страхами, а Шалфей работает с уравновешиванием гормональной нашей сферы. И вот эти два масла, ладан и шалфей, они являются очень серьезными антидепрессантами. Ну и, конечно, адаптогенами. Да? Ладан, что мы делаем с ним? Мы можем его капать на язык и прижимать к небу. Мы можем ладан мазать на виски, на затылок, за ушами. Мы можем ладаном мазать свой лоб и тоже зону третьего глаза. То есть, Ладен позволяет отвязать страхи прошлого. Вот это тоже очень важная задача, потому что помимо того, что мы боимся будущего, мы иногда будущего боимся из-за того, что у нас есть страх неудачи с прошлого. Например, у меня в прошлой сетевой не получилось, и поэтому я боюсь начинать в этой сетевой активно действовать. Да? Или там вовлекала куда-то, потом деньги пропали у этих вкладчиков потому что многие люди еще занимались различными пирамидами, и сейчас я боюсь, а вдруг это тоже. Вот если у вас такая задача стоит, поработать с таким страхом, ладно, пожалуйста, он вам очень хорошо поможет. А вот шалфей работает с депрессиями хорошо, потому что восстанавливает гормональный фон, потому что Когда мы длительный период времени в депрессии находимся, все начинает у нас скукоживаться, и гипофиз уже работает не на полной мощности, и наши гормоны тоже начинают сбоиться. И вот чтобы уравновесить работу гормонов, шалфей замечательно здесь работает. Я предлагаю вам с шалфеем поработать не только в арома в диффузоре, да, не только в ваннах, но и наносить его еще на яркие пульсовые точки, чтобы быстрее проникал в кровь. Это вот эта часть, и это под коленом, и на локтевых сгибах. Вот Эти, эти вещи очень важны для нас. Герань. Герань является гормоновыравнивателем, я бы вот так сказала, да, то есть герань это очень такое позитивное масло, которое мягко, так же как и роза работает, но в то же время оно выравнивает наши гормоны, то есть не так ярко, как шалфей, но, например, если вы усилите шалфей геранью, то это будет квадрате быстрее работать поэтому кому не нравится запах шалфея вы можете разбавить его розы или герани и очень хорошо будет заходить ну и последнее масло это мелиса она тоже является активным средством от депрессии я думаю, что вы все знаете, что если человек э, там давно, даже когда не было эфирных масел, сильно был возбужден, ему предлагали выпить чашку чая с мелиссой да? и наши бабушки, они всегда имели засушенную травку мелисы, чебреца и прочих всяких растений, с которыми не только вкусный чай, но и полезный чай и вот мелиса является таким активным антистрессантом, вот так вот я бы даже сказал, не антидепрессантом а антистрессантом, то есть от она очень хорошо помогает. Ну и у милисы еще явное такое показание всем меланхоликам пить чай с мелиссой. Знаете, как уже я говорила, как сделать так, чтобы обогатить обыкновенный чай, сухой продукт милисы ну, а также пользоваться мелиссой в различных разбавленных смесях, для того, чтобы наносить себе там на места, где больше всего пульсирует наша кровь. Итак, давайте подведем итог, о чем мы сегодня говорили. Мы сегодня говорили о том, как помочь меланхоликам справиться с депрессией. Потому что невроз у меланхоликов чаще всего протекает вот в таком затяжном, длительном состоянии. И это связано с типом его характера. Ниже я дам сейчас тесты. Пройдите, пожалуйста, их. Напишите свои результаты, кто что понял и какие эфирные масла вы выбрали для себя. Если у вас эти эфирные масла присутствуют в вашей коллекции, прямо сейчас их всех продегустируйте. Подберите нужные для себя эфирные масла, если вы находитесь в депрессивном состоянии, поработайте с ними. Вы можете сделать кинезиологический тест, вот когда мы рвем вот этот кружочек в кулачке, держим масло и смотрим насколько мне подходит это масло вы можете по запаху определить насколько вам подходит сейчас масло может быть кто-то поэкспериментирует и составит себе антидепрессантную смесь если вы знаете что вы меланхолика подвержены этим депрессиям да то держите у себя роллер который вам очень поможет лично для вас с вашими эфирными маслами о которых я чуть выше говорила ну, а я с вами прощаюсь до следующего четверга, где мы будем разбирать флегматиков. Это огромная группа людей, которые большие делатели, они такие, знаете, трактора. Да? Трактора, почему? Потому что они простые, не часто ломаются, вот так скажем, да? быстро ремонтируются и очень много работают. Но у них тоже бывают неврозы. И у флегматиков есть свой подход к решению неврозов. И, соответственно, я подберу те масла, которые помогут справиться флегматикам. Но если вы еще не проходили тест тайзинга и не знаете, кто вы по типу характера, я тоже его сброшу. Я с вами прощаюсь. И через неделю мы с вами опять увидимся в рубрике «Как нам справиться с неврозами». Как обычно по четвергам в 10 часов московского времени. Всем пока-пока.